Что же такое ASIC стажировка? Ну, это когда ты заполняешь какие документы возишься с визами, выкупаешь билеты, и у тебя есть такое маленькое ощущение, что скоро ты отправишься куда-то в другую страну, получать какой-то новый безумный опыт. Но на самом деле она, эта стажировка, как раз случается именно в тот момент, когда ты попадаешь в это новое окружение, в эту новую страну. Ты видишь всех этих новых людей, ты видишь новую культуру, которая до этого момента абсолютно тебе не была знакома. И ты понимаешь, насколько большой этот мир. Ты понимаешь, насколько люди интересны. И насколько этот опыт может повлиять на то, что ты сам будешь в будущем вкладывать свои умения в развитие своей общей страны. Это ли не прекрасно? Ты однажды съездил на стажировку в другую страну, в другое общество, познакомился с новыми людьми. И вот уже ты готов. Изменением. Ты готов вернуться и ты готов предложить своей стране и своей культуре что-то новое, когда люди будут смотреть на тебя и думать, блин, откуда этот чувак понабрался всего этого? А ты всего лишь совершил маленький прорыв, ты всего лишь сделал маленький шаг для того, чтобы стать немножечко лучше, для того, чтобы быть готовым, чтобы изменить этот мир к лучшему.